Hey, ребят, всем привет, добро пожаловать на мой видео, канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, что я купила за последние две недели, и также в этом видео расскажу вам одну очень важную и классную новость, я, наверное, начну с нее, в общем, мы переезжаем, мы переезжаем в дом, это будет мой первый раз жить я в доме, до этого мой кот, он играется с оборудованием, так вот, я ни разу до этого не жила в доме, все время были апартаменты, квартиры, и вот, тадам, это произойдет, что невероятно здорово Кстати, если вам интересно, причина, почему Я вот вдруг перестала снимать э, Какие-либо видео на своем канале Это потому что в какой-то момент Мне не так стало интересно косметика Ну, типа, мне она интересна Я смотрю много <свы> Видео на YouTube о косметике, но Как-то вот я смотрю на новинки косметики Которые уходят, и мало что Интересует меня Да, как-то меня перестало интересовать косметика В последнее время, и поэтому я так, о, окей Раз меня интересует косметика, я хочу сделать какой-то небольшой перерыв. Я была в шоке на самом деле узнать, что я не одна такая, потому что многие из блогеров, которых я смотрю, они говорят о том же кто-то уходит в лоу-байк, кто-то вообще не собирается покупать косметику в этом году, ну а кто-то говорит, что будет перестраиваться из косметического контента в лайфстайл, что-то другое и это заставило меня понять, что я не одна такая, раз столько много людей они понимают, что вау, косметика, она не так больше интересна. Изобилие косметики у всех, наверное, да, поэтому я и очень надеюсь на самом деле, что с переездом многое может измениться ну, в первую очередь, конечно это другая энергетика где ты живешь, это очень важно на самом деле я могу так говорить долго на эту тему мне нравится эта тема, смотреть как меняются бьюти-блогеры, как бы и как многие Понимают, что, возможно, косметика это не все это не, это не все Существует гораздо больше интересных вещей, чем косметика Иногда мне так кажется <с> И да, давайте перейдем уже к тому, что я купила за последние полторы недели Итак, моя первая посылка Это посылка из Sephora Я специально сделала заказ из-за консилера от KVD Beauty я, как увидела этот консилер на Trend Moody, я сразу поняла, что вау, я точно это хочу. Учитывая, что мне понравился тон от KVD, с которым она вышла, я поняла, что это будет отличным дополнением к этому тону. Я взяла этот консилер в оттенке 109 Light. Я думаю, что почти все взяли этот консилер в этом оттенке, потому что он сам, мне кажется, универсальный. И прикол этого консилера от KVD Beauty это то, что он обладает плотным покрытием, но при этом у него легкая текстура. Если подумать об этом, консилер, у которого плотное покрытие, но который при этом чувствуется очень легким на глазах, это реально звучит классно. Когда я открыла в первый раз этот консилер, я почему-то думала, что он будет чуть побольше. На промо-фото он выглядел как-то длиннее и больше, мне так показалось, а он такой достаточно компактный. Сейчас я покажу вам, например, свой консилер от... Nars, в принципе, если сравнить, да, он, мне кажется, гораздо компактнее, чем другие консилеры, которые у меня есть, если вы видите эти сравнения Косос, окей, okay. в общем, мне казалось, что реально он будет больше и может даже объемнее Далее, другая фишка этого консилера в том, что аппликатор у него, он э, как будто бы имитирует, как будто бы пальцем наносите этот консилер на... А лицо, что здорово, и я пока еще не пользовалась, вот таким образом он смотрится, оттенок 109, очень хочется надеяться, что оттенок этот идеально подойдет к тону моей кожи, ну-ка пахнет он, кстати, да, такой не совсем легкий аромат у него я хочу его растушевать и посмотреть как он вообще ведет себя, я смотрела, кстати, пару отзывов на тиктоке и на Ютубе и в принципе я согласна с другими битиголиками, что этот консилер, когда наносишь его, он буквально через каких-то пару секунд начинает схватываться и э, начинает застывать, что, наверное, это плюс, да, в общем, так смотрится он, когда вы его растушевываете. И еще я слышала, что этот консилер, он очень хорошо любит подчеркивать морщинки под глазами, что меня удивило, потому что я уже купила его, в общем, я буду определенно тестировать его, и я точно хочу протестировать его на камеру также. И стоимость этого консилера составляет 28 долларов, что в принципе я считаю обычная такая нормальная средняя цена для консилера. И на сайте Sephora можно видеть, что уже нет моего оттенка, который я купила 109 и следующего оттенка под номером 111. И чтобы посылка не была такой прям пустой-пустой, всего лишь из одного консилера не будут мне присылать эту посылку, как бы не знаю, мне показалось это странным. Я решила а, взять вот такие румяна от Makeup by Mario в оттенке Desert Rose. Я давно хотела попробовать их, и когда я увидела картинку, я поняла, что да, это тот цвет, который я определенно буду использовать часто, вот таким образом выглядят румяна, мне кажется цвет смотрится Просто шикарно, идеально на все времена года, хоть на лето, хоть на весну, хоть на осень Очень симпатично смотрится этот цвет, мне уже нравится Здорово! И, в общем, это то, что я заказала из Sephora Итак, я заказала всего лишь два продукта, я решила взять также тон от Nars на пробу У них была такая акция, что здорово И я взяла оттенок Mont Blanc Light 2 Вау, ничего себе, он какой маленький, просто малюсенький Пробник, круто! Um, и также я взяла вот такой крем от Necessary Это типа как э, чистый бренд в Sephora И у этого крема нет никакого запаха в нем Что здорово Особенно если человек работает на работе Где это не очень приветствуется Когда тебе пахнет какой-либо парфюмерией Например, если человек работает ветеринаром Вот животные не любят каких-то посторонних запахов вот Об этом я думаю, когда вижу что-то без аромата Не знаю, ну-ка Вообще нет никакого аромата, естественно, да У меня ни разу не было крема без запаха В жизни вообще, поэтому попробуем Как он вообще Также я взяла вот такую карточку с пробниками цветов От Fenty Beauty, потому что мой тинт Он почти заканчивается И к тому же он не так красиво ложится уже Поэтому я думаю, что может срок годности уже прошел Или что, и так я буду знать, какой цвет Мне лучше подойдет, когда я буду Опять покупать этот тинт от Rian Также я решила взять вот такой маленький Пробник помад от Giorgio Armani Очень красивые цвет да, Мне кажется, вот этот цвет будет моим самым любимым Называется он Flirt 504 И, в общем, это все то, что я заказала с Sephora Я знаю, что это вообще немного, но зато это considerate KVD, который я давно хотела про. Как только он вышел, поверьте мне Но теперь давайте перейдем к нашей следующей посылке И следующая моя покупка от Color Colourpop Я не смогла устоять, смотря на их новую коллекцию, которая называлась Secret Admirer, И я знала точно, что я определенно хочу, чтобы... Эти румяна в форме сердечек были у меня в коллекции. И поэтому я решила все-таки сделать заказ. на кстати, когда вышла эта новая коллекция, я сейчас поняла, что я не так хочу прям часто покупать Colourpop. Потому что они так часто выходят с новыми коллекциями, что бывает просто нет времени насладиться тем, что-то заказала. И плюс ко всему, иногда мне кажется, что качество поп оно как бы среднее. Например, эта палетка, я ее использовала вчера. Вчера, кстати, я хотела записать видео, поэтому я сделала макияж с этой палеткой в розовой гамме, но все-таки только сегодня получилось у меня записать видео. У меня получился такой, знаете, простой розоватый макияж, и мне было немного сложно, я бы сказала, растушевать многие тени, поэтому... Не знаю, насколько эта палетка прям хороша-хороша, но она очень милая. Начнем с того, как она красиво и интересно открывается. Здесь вот таким образом. На задней стороне этой палетки у нас тоже сердечки. И вот таким образом смотрится эта палетка внутри. Очень-очень мило. Особенно вот эти сердечки по бокам этой палетки. Прикольная палетка, и знаете, мне показалось, что у меня нет вот прям точно таких цветов в моей коллекции Мне не очень понравился вот этот шиммер, потому что этот шиммер, он как будто бы он постоянно крошится И пигмент, который я получаю, вот это сияние этого шиммера, оно не доставило мне удовольствия, оно какое-то вот супер дешевая, то есть я могу взять любую другую палетку от Colourpop даже, и там шиммеры будут лучше, а также не могу сказать, что мне было прям очень-очень легко растушевать многие оттенки, я не знаю, я не, я не видела ни одного блогера ничего прям супер негативного о качестве этой палетки, но я бы сказала, что эта палетка прям не самая лучшая, как мне показалось, именно на этот шиммер у меня были самые большие надежды на самом деле, но они не оправдали. сейчас я покажу вам, как он смотрится, это просто Просто вот супер обычный шиммер, вот сейчас они могли положить бы сюда что-нибудь более интересное на самом деле, но зато, зато здесь такие сердечки классные, да, в качестве рефилов. Pop может сделать как мне кажется, лучшее качество их теней, чем вот это вот. Когда я делала макияж, я поняла, что эта палетка, она, знаете, больше... Для коллекции, потому что она красиво смотрится, но не для вот фактического использования. Потому что для меня, если я захочу сделать какой-нибудь розоватый макияж на День своего Валентина, я не думаю, что я хочу Я захочу использовать эту палетку. Я лучше буду использовать какую-то ташу Динону или. Другой бренд, то же самое Pat McGrath, потому что я знаю, что тень этих брендов, они расшиваются просто гораздо лучше Хоть эта порядка смотрится красиво, я не могу сказать, что она самая лучшая по качеству, просто нет К сожалению, я купила вот такие миленькие заколочки, которые напоминают нам сахарные как конфетки, сахарные сердечки Я прикрепила их на волосы, и знаете, что эти заколки реально чувствуются хорошо на волосах, то есть... Они хорошо сделаны, мне так показалось. И это смотрится очень мило. И, в общем, идеально на с этого Валентина. Я не знаю, вот как-то так. В общем, сейчас, конечно, это все не подходит к, моему, к моей одежде, но реально очень хорошо держатся они, и, в общем, мне понравилось. Это первый раз, когда я покупаю от Color Pop что-то помимо косметики, кстати говоря. Ну, а теперь давайте, ребят, перейдем к самому основному. Дело в том, что по-моему, это был четверг, было где-то 10.30 или что-то вроде того. И я смотрю на трек муди, говорят, что вот, все, эти типа, поколопы выпускают коллекцию. Я так получилось, что я зашла на сайт, и все эти румяна были в наличии. Я поняла, окей, это знак, я хочу купить пару оттенков. И потом, через, наверное, 3 часа они все были распроданы, почти все. Но вот эти два оттенка, они. Самые популярные а, были в этой коллекции Упаковка выглядит вот таким образом Здесь написано Secret Admire И а, в середине у нас такое сердечко, что очень мило Первый оттенок, который я взяла Называется у нас а, Как же Let's Dance, вот, я извиняюсь Написано вот здесь на задней стороне этих румян Оттенок Let's Dance Кстати, упаковка, это, наверное, самое классное Когда дело касается этих румян Потому что она очень приятна К прикосновению Это такая, как не знаю, какая какой-то вельветовый финиш. Что-то вроде того. Ну, прикольно. Это очень смотрится интересно. В смысле, не смотрится интересно, это чувствуется очень здорово. Вот. И вот так смотрится оттенок Let's Dance. Просто. Идеальный оттенок на День святого Валентина, мне кажется Я пока еще их не пробовала, кстати, этих, эти румяна Давайте посмотрим Они не свочатся прям, о май год, вау Какой пигмент Я смотрела два обзора, или даже три обзора на эту коллекцию И это, знаете, не румяна от Pat McGrath как бы Это румяна с очень мягкой и легкой текстурой И так смотрится оттенок Let's Dance Да, красиво, симпатично Еще раз, вот таким образом смотрится оттенок Let's Dance Я извиняюсь, я сейчас пыталась стереть эти тени Они достаточно ведут. То есть, да, их сложно достаточно стереть И следующий оттенок румян, который я купила, называется Flirt Alert тоже симпатичная упаковка, конечно, смотрится здорово. И за цену, по-моему, они стоили около 12, я хочу сказать, или 15 долларов. Это, мне кажется, очень неплохая цена для вот такой эстетики, да, для вашей коллекции косметики. Оттенок называется этот еще раз Flirt Alert. Если вы купили эти румяна, то они иногда очень сложно открываются именно из-за механизма, которые здесь. То есть иногда приходится пытаться открыть их, и это не получается. Потому что здесь очень неудачная не знаю, не, неудачная задумка о том, какую же, как, какой же механизм придумать, чтобы они открывались. Не знаю. И, в общем, вот так смотрится оттенок под названием Flirt Alert. Тоже невероятно ароматичный, красивый оттенок на День Святого Валентина. Вуальные очень румяна. Прям еле-еле видно что-то. Вот эти румяна будут реально очень сложно, мне кажется, увидеть. И вот таким образом смотрится румяна под названием Flirt Alert, то есть они прям очень вольные и легкие по своей текстуре. И это все, что я купила на сайте Color Pop и их коллекции Secret, Secret Admire. Но теперь я хочу вам показать, что я купила из уходовых средств за кожей лица Дело в том, что у меня закончился солнцезащитный крем Я всегда использую корейские крема солнцезащитные, потому что они как бы лучшие И они не такие прям дорогие, потому что я хотела бы купить до этого Крем солнцезащитный на американском сайте каком-то с налогами И совсем он стоил бы 50 долларов почти, да И тогда я поняла, что почему бы не заказать мне... Солнцезащитный крем на корейском сайте Как eStyle Я очень часто на самом деле использую этот веб-сайт Потому что все приходит быстро И там не добавляются налоги, когда ты что-то покупаешь Что безумно здорово Так вот, крем, который я купила Он у меня здесь находится Это крем от Bior Be UV. Это самый лучший крем Многие им пользуются только так В общем, это самый лучший на самом деле На корейском маркете, как мне кажется По крайней мере на eStyle Я покупаю это второй раз уже и я довольна, как слон Не оставляет никакой белой пленки И он не жирно ни разу, что безумно здорово. И я использую, кстати, солнцезащитный крем каждый день, то есть <смех> без исключений. Поэтому я должна быть уверена, что я использую что-то, что мне нравится, и у меня есть чем пользоваться, да, потому что солнцезащитные крема могут заканчиваться, ну, только так, мне кажется, достаточно быстро, но ничего не видно, и он даже как будто бы охлаждает кожу немножко. Это как гелевая вот, текстура у этого крема. Шикарно обожаю. И тут я поняла, что окей, раз уж я делаю заказ на e-style, я куплю что-нибудь еще для своего ухода. Okay. Кот решил присоединиться к нам <laughs> Не обожгись Надеюсь, ему будет интересно послушать, что я купила Потому что первое, что я купила С сайта Style, это тонер От Claires. в нем нет никаких Эфирных масел, в нем нет никаких добавок Он просто идеален для чувствительной Кожи, и я подумала, что так как у меня Тонер заканчивается, я хочу пробовать Именно этот, я слышала много хорошего Об этом бренде, и подумала, что Наверное, это знак, и тонер, как можно видеть Он достаточно такой жидкий а Мне очень интересно, понятно, что у него Запаха никакого не будет, но все-таки Даже ничего не чувствую определенно, и тонер этот вот такой текстуры, достаточно жидкий, будет интересно очень попробовать его, и этот тонер от бренда Claire's должен хорошо увлажнять, вернее глубоко увлажнять кожу, балансирует pH-баланс кожи, здесь нет никаких эфирных масел, и также он веганский. Есть другая серия этого тонера, в нем есть эфирные масла, тут нужно выбирать, что вы хотите, но я где-то читала, что если в уходе есть эфирные масла, это не прям очень хорошо для кожи, не знаю в общем, посмотрим, как этот тонер будет влияет на мою кожу, насколько моя кожа будет увлажнена после использования его, будет очень интересно посмотреть и попробовать его. Следующее, что-то более прям такое интересное, как мне кажется, это... Тонер от бренда Nimbaz N. Когда я увидела этот тонер, я поняла, это это 100% то, что я хочу попробовать Мне нравится пробовать классные какие-нибудь вещички, интересные от корейских уходовых компаний От корейских брендов, да? Это тонер-эссенция Должен придавать сияние коже, увлажнять и питать ее а Мне показалось, это очень будет интересно я не знаю, пока хочу я открывать его или нет Наверное, все-таки пока нет Но, В общем, цвет Просто нереально красивый. Надеюсь, что в моей коже это понравится. Следующий продукт, который я купила, я в восхищении попробовать его. Потому что я прочитала отзывы, и просто люди поют оды об, об этой эссенции. Это веганская эссенция из камбучи. А посмотрите просто на текстуру этой эссенции. Нереально красиво смотрится. То есть, понятное дело, что в этой эссенции два слоя. Один из них масляный. И, в общем, нужно это перемешать. Реально смотрится как э, холодный кофе. да, вот Что-то вот в этом есть нереально красиво смотрится и очень эстетично будет смотреться это на туалетном столике, ну в смысле в столике, где вы храните уход. Прикол этой эссенции из экстракта камбучи в том, что в этой эссенции есть дрожжи и именно поэтому эта эссенция просто невероятно трансформирует кожу. Я даже когда была подростка, у меня были прыщи, я использовала дрожжи как маску, потому что, ну, говорят народе, что это очень помогает против прыщей. Я нашла только один отзыв на I recommend. девушка говорит, что просто это вау, у реально какой-то продукт очень очень понравилось я такая окей наверное все-таки сделала правильный выбор купив это и давайте посмотрим текстуру то есть о, по текстуре это это эссенция ничего не пахнет по-моему она как молочко Мне нравится такая текстура Да, я в предвкушении попробовать этот уход от корейских брендов О которых я ни разу не слышала Следующее, что я купила из ухода Это последнее, мне кажется, из ухода Это то, что я увидела, я поняла, что окей, это будет прикольно Закинуть в корзину и попробовать это, это сыворотка с женьшением От бренда I'm From И мне показалось, что это то, что я хочу попробовать Я пробовала много продуктов от I'm From И мне они все понравились И это что-то, что меня зацепило То, что с женьшением это невероятно хорошо влияет на кожу Вижу на упаковке, здесь написано, что здесь 7,98% самого женьшеня в этой сыворотке Надеюсь, вы видите, в общем, это круто Эта сыворотка содержит экстракты масла, семян женьшеня, экстракт солодки, экстракт солодки и глюкозаминогликаны Ампула интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее тонус, а также устраняет тусклость тона Оказывает укрепляющее и антивозрастное действие и подтягивает овал лица, разглаживает морщины, делает кожу гладкой, упругой и брохотистой Даже сейчас считаю это, я понимаю, что я сделала правильный выбор, наверное, купив эту сыворотку Потому что это все то, что я хочу в сыворотке Далее, давайте поговорим о том, что я купила из косметики на сайте e-Style. Я подумала, что я давно не покупала никакие тинты для губ И я поняла, что я хочу их купить И я решила пробовать этот бренд, который называется... Rome End Я купила два тинта Первый выглядит вот таким образом Я еще его пока не пробовала Вот так выглядит второй тинт, который я купила В более, мне кажется, носибельном цвете он Этот цвет называется у нас 04 Vintage Ocean Винтажный океан Он определенно не такой сушащий, как другие тинты Например, когда я ездила в Корею Это было, когда я еще была подростком Я купила много всего от Etude House И вот тинты от Etude House Они прям вот с тобой на полтора дня Настолько они дают хорошее покрытие В общем, вот таким образом Смотрится этот оттенок Vintage Ocean Скажу так, что этот тинт, он как будто бы не полностью высыхает Все равно у вас есть на губах это ощущение Что у вас какой-то я не знаю, блеск или что-то вроде того он Не такой ядерный, как другие тинты Мне он понравился, в принципе, да, мне понравилось Но он не такой долгоиграющий, сто процентов И этот тинт у меня в оттенке Coral Mist Я почему-то подумала, что этот тинт будет идеальным, когда я хочу использовать красную помаду И причина почему... О, кстати, забыла сказать вам, что в каждом тинте вы находите вот такую бумажку, на которой... Вы можете написать дату, когда вы открыли этот тинт, чтобы понять, когда он уже просрочен, что здорово. Я желаю, чтобы многие бренды так делали. Так вот, я обожаю именно красного цвета тинты, корейские, потому что а, тинты, они... Держится просто нереальное количество времени и, как правило, остаются на ваших губах ну, долгое время И тогда как, если покупать помаду красного цвета американского, французского бренда, все равно помады они как бы слазят А тинты это просто очень легко, чик, у вас красные губы весь день И вот так выглядит наш другой оттенок, более красный Видите, они достаточно прозрачные Не знаю, все ли тинты такие, но... Определенно, первый оттенок мне нравится чуть побольше все-таки. Нет, они отличаются, но первый оттенок, он, как я уже сказала, более носибельный, чем второй оттенок. И... Далее, последнее, что я купила с E-Style это румяна. И не знаю, мне показалось, что это что-то такое милое и классное, и я не смогла не закинуть это в корзину. Эти румяна от бренда Canmake. Называются они Cream Cheek. Вот таким образом они открываются. Не очень совсем прям удобная упаковка, как мне кажется. И самое главное момент истины. Вау, они прям как вазелиновые. То есть не так много пигмента я получаю, как я. Это. Предполагала, наверное. Запаха никакого нет. Не знаю, я не знаю насчет того, насколько мне нравится текстура этих румян и сам цвет. Но они были недорогие, типа 5 долларов, может быть, может даже и больше. Я в общем, да, ребят, это все то, что я купила за последние полторы недели, и... Я знаю, что это немного. Это определенно немного. Я честно не знаю, прям, когда я вот 100% начну опять постить видео, потому что на этой неделе мы прям будем конкретно собираться, паковаться, паковать все в коробки. Потом в воскресенье у нас а, как называется супербол, супербол, по-моему, да. То есть по сути мы должны уже как бы быть почти на 50 собранными, а мы не собраны еще до, вообще до тех пор. И потом понедельник это день 100 Валентина, день всех влюбленных. Хочу вам сказать поэтому. Всех с наступающим днем всех влюбленных, в общем, это такое прекрасное время. И получается, да, на следующей неделе в пятницу уже все, мы должны быть 100% уже собраны, все должно быть упаковано. Поэтому, да, ребят, хлопот будет много, я в нетерпении начать снимать, возможно, даже влоги. Я думала, кстати, о том, чтобы снять влог у переезде и все такое, но ну, мы посмотрим посмотрим. В общем, я в нетерпении, на самом деле, начать, можно даже снимать какой-то новый жанр на своем канале, когда я перееду, потому что будет больше пространства и просто другая энергетика. Когда ты живешь на одном месте, энергетика, она может быть не такой хорошей, как, например, когда ты переезжаешь в новое место, понятное дело. Очень надеюсь, что в скором времени вы увидите большое количество видео, Они обязательно направлены на косметику, больше, может быть, даже на лайфстайл. Вот мне этого очень хочется. Котик наш спит и черный. Обожает на самом деле сидеть около меня, когда я что-то делаю. Когда я... я здесь нахожусь большую часть времени на самом деле в своей бьюти-комнате, и он постоянно любит лежать около меня. Я уверена, что многие коты и собаки также, но в общем он постоянно. Около меня это доставляет большое, большую радость. Мы, кстати, думаем, может быть, нам стоит завести второго котенка. В общем, да, ребят, я это тоже заболталась. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Я очень надеюсь, что оно вам как-то подняло настроение. И я просто хотела появиться здесь, чтобы сказать, что все хорошо и я в нетерпении продолжить. Я в нетерпении продолжить радовать вас контентом. Когда я перееду. В общем, да, ребят, спасибо большое за внимание. И Я желаю вам прекрасного дня, прекрасного настроения. Хорошо провести вам День всех влюбленных. Ваша Юля. Не прощаюсь. Пока-пока.